<свечный эффект> Пацаны, как вам треки шок это новые? Я, я еще не послушал, я видел новости, типа. Здравствуйте, ребята. Там вроде продакшн даже эфир кто, говорят, бездаты, типа, но... Для того, чтобы вы пришли к нам на стрим. Я по старой памяти не могу считать, что накишока могут звучать нет, охуенно, да. поэтому. Слушай, мне, кстати, некоторые нравятся, вот которые самые mm. Ими... старые. Т обез... То есть ты их готов на постоянку прям сбор. Смотри, Слушай. короче, не старые на раки шока, ага. а... Капюха, привет. И, привет. где уже взрослый, Майдзе, привет. уже Не, нет, я, я, я понял, о чем ты. Я понял, о, Всем о чем салют. ты. Uh, типа, Смотри, да. я не планировал. То есть у меня к то такое отношение. Я могу слушать отдельные вот треки, один раз и послушать, и и остаться в хороших. Типа ощущениях от но... об этом треке но у меня никогда но не было желания переслушать что-то. Ну, трека три у меня есть, да? прям, да. потому что с точки зрения текста мне очень, нравится стихи типа, в этом тексте Ну вас типа когда-нибудь сделаю. Это тоже имеет. Сейчас, сейчас Матран бахнет, ну, ну, Матран... ну, ну, да. да. На бахнет, Матран бахнет. Так. пошел. ёлка поет на фоне. Пожаре. Кстати, так, как я обещала И как тебе, Надежда? Да-да-да. Да, да. Что за голос рядом? Типа, <сёк> Это только дуечный. <новые> <сёк> Короче, пока что Максима, Послушайте. Домофон. Блядь. Просто полюбуйтесь, Дима. Ты жирный. <связь> Доброе утро! чтобы крайне удачно сел, типа. Я не знаю, бро, я, по-моему, последний Антон Сектор. А мы тебя болотаем, Лол, нет. или нет в итоге? Да? Мы тебя полотенцем нагрели в итоге или нет? Нет пока еще. Да. короче, допивай я тебя за своего отношения. Давай, давай, давай. Антон Сектор, любимый мой рэпер. А, а у вас спать в курсе? Да, был еще. А ты видел типа, а ты видел короче елку? То елка, грашен босса. Когда она типа стиля охуенного раздавала да. Нет, а я недавно видел рэп Мьюзик 2001 Самый красивый новосибирский рэпер. Рэп Мьюзик это самое охуенное, что было в моей жизни, я О чем читал Скрим? На лкам на рэп Мьюзик 2001 еще от тебя. Ну нет. Ребята, мы не в говно. Я бы хотел на Здорово, урал. Здорово. У нас вот еще есть гости Здорово, Урал Показать вам еще ура. Новосибирск Это В здании <свел> <свел> а Новосибирск. Короче, о, кстати, Давид я видел новость не так как бы давно, что твой кореш, принц Хат, заразил твою жену многими болезнями. Я просто скинул его. Ну ладно, хорошо, оставим. Я ему рассказывал, он расскажет. Не нужно, давайте не... Короче, Дело в том, что они привозили его в этот план. Последний Хата был в Новосибирске. А, ну понятно. Ясно, ясно. И, короче, ребята, всегда... И дохерняйтесь. Можем его подогревать в этом плане. И, короче, мы после концерта забрали много грудных да. степа. И, чтобы ты понимал, хат выбрал самую хуёвую. Ребята, мне это не особо важно, кого там хат выбрал. Но, ладно, оставим. Да, на сектор можно. С сектор рэп для работяг. Рабочих классов 32 зрителя. Вот весь а, хайп. А, Ты за я это я... сразу. Да, давай, блядь, ребят, а, это 2010, все, Короче, давай, давай. на мой взгляд, браги очень подмигнули вес, <laughs> ребят. Сиди на это, блядь. блядь. от <laughs> тигра зато. Бро, никто не говорит про них. Финил, супер. Да? Сектор любимый, любимый трек по про, короче, М -м. сектор. Но, мне не очень но... нравится по Бангиды, но. Так, Лёня. У нас тут самый молодой тигр, я отрезаю вообще, абсолютно. наверное куда-то это Шеридан Цыганьшина. что из нового альбома Eminem, читайте. Ну да, конечно. А новый альбом Eminem Ну, нормальный, да. Как бы хороший. Мне очень охуенно нравился типа полуфинал Бабангиду против сайта МС, когда у него дислом из МС был. Мутные воды несет Москва. Река стоит в ресторан у Анзорика. Майлз самый лучший Шовцы, тигр. Конечно. Молодой. Ну, Браки прекрасно выглядит что но Да, но ну, да, ну, ну, как бы одно не другому не мешает, не мешает. быть я толстым и выглядеть как я бы я хорошо. Все все окей. Да? Да. Я не ел голубей, а, я, я да, ел перепелок. Да вы Ребят, я не интересуюсь вообще вот этой всей штуковиной смешной. Вы бы еще бы про Хабиба и Конора у меня как бы сейчас начали. Я, я, я, Мне не интересно. Хотя заебал финал без полной. Да, Майлз, иди, и, вот и, вот дай ну, вот, ну, правильно. Тюмень, ну, тебе неприят, понимаю, не, короче, бубанов, так, но тебе не привет на самом деле. Так, короче, уже церковь что-то вещает понятно, что восприятие писал, он какие-то образы использует. Но дядя Женя, Дядя Жень, он в первую очередь, это ЕВД и рок. А только потом, на самом деле. Вот такой вопрос, уже есть. Это не делай, ебана, да. Нормальный чувак, Нет, нет, нет. Не рекорд, это ебаные батлы, типа, ебана. Я В 15.30 уже начало, да. в 15.30 уже начало. Да, кстати, короче, завтра ивент Слово ИКБ. Я, я, короче, к, я короче, как потерял, То есть, нечего. если вы из ЕКБ сейчас здесь находитесь, то. Ну, ждем. Батл Джубили эпоха вышел? Нет? Спрашиваю. -то ну, тогда я не знаю, о чем. Ваван, типа, салют. Сегодня видели батл Кукиша и чувака из Челябинска, и там он вел себя плохо, поэтому Челябинску трудно передавать. в Да, трудно Так, а что мы еще бьем, нет? А, я тебе обещал, суть потом. А что, типа, у нас как бы уже... Окончилось, типа, я Да? а station. Так, I'm I'm внимание! Красавчик, посмотрите, какой. Кстати, тройки Фейса считаете говном. Оуэль Лис прикольный. У кого? Сука, блядь. А вы, кстати, не угорали то, что, типа, тур Фейса отменился, потому что он сейчас да да. Я думаю, по Евгений Сабиров. По каким политическим нет, по там поможем? Есть а <связь> <релиз выпускает. связь> там есть и слушаешь? всем адекватным людям Что, адекватным абсолютно похуй на политический релиз Фейс. Тридцать семь зрителей. Вот типа. Да, да, типа, да, да, типа. Я за, от политику. Я могу послушать от кого угодно, только не от Фейса. Лампа Нет. А, я допускаю. Чувак. Там сливали даже количество проданных для Средний рентфулв, все, абсолютно. Там очень мало, там <свеческая> вот край. 20, 20. Я, я, я, я, кстати, не люблю, когда наши, типа, русские фрешманы примеряют типа корону охуенных, о? типа, правдорубов, которые касси, считают умер. то, что они могут... Привет, Касси! Привет! Ребята, короче, смысл да, этой трансы это в том, что мы сейчас как бы стримим. Не, ну ты сравни вот. социалку, например, в и... типа, и сравни социалку в Пермфейсе, которая сделана без дуба совершенно. То есть, типа, когда слушаешь Такое чувство, что тебе поблять... 16-летнего пацана А в чем а, Вот, блядь, вот блядь, а что, что, что он такое выставки, говорит, да, что да. вскрывает покровище? А где а а у меня и но его аудитория но его трилогия первая была, первой, была да? и ну и что и вот он для них ну это сделал соколики, по крайней мере, соколики. Просто, дима да? спой это что, вот что нибудь Шизургер. кстати треки фейса считаешь 25 говном просилось... слушай он второй раз донатит 25 рублей полтинник уже прилетел за что... счет пачки сижу почти. панч фаном. Слушай, интересно чем ты его задел почему он обижен привет что думаешь о таймере? Думаешь, что таймер-то заебись? Да, Сам Да, все, заебись. Короче, такая фишка, да, что, типа, да. если бы у нас не было бы лимита на раунды, то похуй, типа, у нас как бы есть лимит, и его чуваки нарушают. То есть, если бы чуваки бы не нарушали лимит, тогда как бы нахуй таймер. Не, слушай, ну если как в с Максом против Мартовского, когда у него типа саппорт идет такой, что типа, блядь. Ну и что, блядь? Там просто Макс, короче, начал делать флипы, и он не ну если ты помнишь, мы с тобой зачитали потом, типа, он зачитывал еще раунды. Типа, по таймингу была норм. Но там на Батле казалось, что он дольше делается. Я хочу. Нахуй твой? <таймер> вот лучший, лучший ответ. Заткнись, блядь! Мы молчим, дурак, блядь! Я Гриша говорю! Давай, пой, пой, пой, пой. Все, все. Я. Нахуй твой таймер охуенно было, типа, ровно, типа. Было очень.. Было очень Димокрасиво. Очень демократично. Димокрасиво. Димокрасиво, Димокративо. Слушай, звучит как тема. Да, я вернусь. Чтобы Чтоб вас тут нахуй не было. МАКС! Блять, он, сука, не хочет. Сейчас уйдешь, а он будет играть. Да блять, нет! Скажи мне, падаем вниз. А сектор умеет. Подбеженка. Да, сыграй кардиофол, Да, можете короче, вырезать и это прислать. Всем пока. Восьмой. Браги лучше, да. А, ah, спасибо, Женя! Песня! Субтитры Седьмой, минорные все Савтра, буду Седьмой, шестой, шестой Восьмой, седьмой Гуляй, Ни в чем все нет отказались Кайфуй, пашки Давай, Эфир не сохраняю, он скучный Я знаю, что мы все не и Вышел из дома, вышел из клуба, но не люблю ждать по кругу в поисках суток Завис. Мне нужна грязь, но твой образ, жизнь, он не, не подходит сюжетом. Пусть, пусть, пусть, что у меня в голове с тех пор, Как ты ко, ко мне подошла в путь, чтобы сказать, что, что ты любишь рок Ты знаешь, что? А, ты знаешь, мы что падаем вниз вниз, вниз, вниз, вниз, мы падаем. Да, кавер концерт завтра, ребята. В этом смысл. Вниз, вниз, вниз, падаем вниз, вниз, падаем вниз. <пирает> крутое пике. Да-да-да, крутое пике. <пирает> Антон, да, Антон свет души моей. Лучший парень надо пустить. Браги рядом сидит. это уже.... Еще Гриша, Короче, ребят, скоро удрои не можем заканчивать, потому что смысла в ну, этом нету, Походу ходу дела. Вы его прохор, 20 нет. зрителей. Вы его, вы его прохор, блядь. 25. Ебой. Так я пойду. Ребят, помните того парня из 140 BPM? Я не умею играть. Да умеешь ты. Да-да-да, из челябы, да? Да, да, хлябы, да? я ему распаковываю, извините. Распаковываю? Распаковываю двух. На самом деле я рад, что мало зрителей, потому что в пятницу сидеть в инсте было бы странно. Просто место, что срочно? Криша, дай телефон. А где он тебе? Вот, снизу гитары. А, вот вижу. Thank you. Very much? Не закрывает. Я уважаю не всех не зрителей. Следующий батл с кем-то из команды злые, глоби, злые не Голуби, как ни странно. Помятош, да, конечно. Короче, э, все пошли курить. Я не курю сигареты и принципе не курю. Пятницу вест. Сейчас, короче, они все явятся и я им как бы скажу, что лучше пятницу. Держи. Я все забыл. когда не включай, она одна охотит. Да. можно это Если ты Там охоты вообще Просто из дома, вышел из... В смысле, я выгляжу молодо? И поэтому я не курю. Точнее, наоборот. <смех> Антон с балкона у меня спрашивает, по каким понятиям живешь? Ой, блядь. Слушай, <смех> <Боже> Антона. <смех> <смех> <смех> <смех> Слабо. <смех> Слабо. <смех> что, охуели? Так что, ребята, будет какой-нибудь конструктив сегодня? Не любите Антона Грег? Ладно, я с тобой сквозь. О, Песто, ты народ, хотел пятницу. Да, что не пел, ага. Почему нет, Максим? Веста просила. Вот так друзья. Веста. Мы старались. Галя, привет. Если у тебя принципиальные противники на ФБ. Нету. Это первый раз в жизни, когда я реально сыграли. Ну потому что Макса говорю, вообще не было, а он пока там это, на балкончике стоял. Но без, ты, видишь, я как бы добился. Максим, почему ты будешь в пятницы? Сегодня же пятница. Блять, уже суббота. А Круга можно петь, нет? Блять. Круга может танцевать. О. Как там прорвоза была для тебя, Далее, для меня место для баттлов, у тебя крупные я... <звучит> Оби-уанка ной, в династии разъебал, да, я согласен. полностью. династии меня вынес, это сильный сезон, самый сильный в <звучит> Праге, <звучит> чисто физически. Как два браги? Он сейчас э, стоит на балконе и курит свой гейский айкос, но я к этому нормально отношусь. Вот вот, это Ладно, что? Что не, не так? Вздовески, вздовески, Галя, спасибо тебе тоже. Привет из Калифорнии. Ух, да, Серьезно я я тебя? Привет в Калифорнию. Сейчас то пока играете пока California Love Ладно. О, блядь Одним тобой, тобой. Йо, хорош Лучшее А ты Это батл рэп, сука Замынно весно мешать Или в открытое окно Гриша, аж на дискотеку захотел Отстроять, не лишь одно Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог Шла босиком, не жалея потеряй его и не сломай, чтобы идти вдоль ночных дорог, дорог с твоими руками, разбив ноги, ноги в кровь, кровь пусть его вот, теперь в твоих, твоих руках. Не потеряй его и не сломай. И вовремя сердце серым дождь ему в окно. Вот в этом весь пакет, ребята. А что, на школах кончилась? У тебя пиво, кресточка. Я по уляне, я тревый. Зао, салт. Но ну, я могу твое взять, если ты не хочешь. Пусть молчит, что все же помнит. Зам же дают фонари проклятые. Дождь. Кто еще будет петь Максим на стриме? Только мы, что похуй. Мы посоветовали, короче, в красное и белое. Вот это пиво. 70 рублей, типа, импортное. Я пусть знаю. Это скрыст, браун, вено не. А кончилось, нет? А спайсы кончился у вас тоже, да? Я просто, наверное, вискарь лучше. А, давай, давай. Я ж говорил, есть еще. Я ж кришал, отлил был на Намахнем. Ладно, Максим все лучше. Максим лучший! Не сломал, и сломай! <сосе> <сосе> тоже вычисляешь? Да, конечно. Федя Пунчер, привет! Федя, Федя Пунчер! Пунчер. Пунчер. Блять, я никогда не забуду, Писать когда в первый раз мужик, к вам га приезжал га на грамм, драме, когда батлили кристайлом, <сосе> типа... <сосе> Ладно, завтра давай, типа. это. Панчер, увидимся. Живу, любу, но... Да, вообще, блядь, это просто, типа, блядь, голос рядом был, нахуй. Он как-будто ради этого момента родился, нахуй. Возможно, так и есть, типа. присяду к и ёпка. Хорошо, отлично. Серк, дай кол. I love you. Серк. I want, Серк. Серктор. Серктор. Блять, за что рэп читать женщины? Серктор. Yeah, рэп. Наконец-то, давно таких праздников не было. А ты будешь читать какие-то там новые песни? Нет. Я буду читать Завтра, кроме батлов, будет концерт. На нем будет Антон Рапп читать. Я открылся твою, типа, если Обычно. хочешь, про. Нет, но я могу в, в, в теории. Виктор, Виктор и Антон. Звучит как тема. Виктор, Виктор и Антон. Да я -то Виктор, Виктор и Антон Однажды шел Виктор И увидел другого Виктора И он не думал, что это. может прислать Донат отиженный сектор Но а. Виктор увидел Виктора Женщины, нам так весело. Че, давайте бахнем? Давайте за встречу. Да, да, да. Заебись, что батл-рэп yeah. объединяет очень много yeah. разных людей. сила. Короче, браги очень сука потолстел. потолстел, только гляньте на эту хуйню. Но это шаром, это шаром как бы. Пацан под ником Кефирчик пишет браги нервно. Мои шаром, это шар. Не, неизвестно, к чему эта мысль. Встречи, я не знаю, будут или нет, наверное, будут... Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, тебя не, не, не, не, не, не, собакам? не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, к собакам, к каким не, не, Почему-то <смех> Браги приносят скитеру а вот, на батл, хуйня, это хуйня, которую может любой сделать, когда а микс делает. Ну, это двойные стандарты, ребята. <смех> Дима, ты играть ты с тобой? Да, У Браги идеальные формы. Ну, гляньте на это. Это просто... Аполлон. Олег и Снежинска. Пацаны, го бухать сегодня, завтра. Встреча. Сука. Блядь. что охуенный? Самый лучший. Я пью меньше всех, образования. Слушай, ну 80 рублей это недостаточная заявка. За то, чтобы, типа... Никита, я бы тебе врать стал. Ведешь, что там, да, ты чё, типа, у да, меня что, на, на, на протяжении моей жизни лайки, очень, если очень много сравнений, типа, поначалу меня сравнивали, типа, ставьте поначалу лайки. меня сравнивали с разжаревшим Джубили, потом меня сравнивали с Киевстонером, Я вам потом, я, короче, я, я, передам, это что вообще, как, выключите, как выключите, бы, переживает. Мне кажется, между ваших Я у него спрошу. Да, он... Не... О, не он вроде не работает просто бро Пульт а? в жопе все, нету все. А, окей. О, блядь, че, че все, я короче ему передам что вы лайкаете и как бы не хотите чтобы короче, браги худел Каждый лайк это плюс килограмм. Нет, минус получается. Было же шоу про каких-то жирных, на СТС, по-моему, или Взвешенные люди называлось. Малая хуйня, блядь. Такое чувство. Отъелся. Такое чувство, что ты Агутина сейчас играешь. Бать, лайкайте, ребята. Заебись, я ему так и скажу. ЛСП! течет спутницы. Вот это Не зря всю неделю Пой киса хочет убить Эй, парня, слушай Бульдь. сюда, смешай мои дами, ваш самый жестокий коктейль Я буду просто смотреть И ждать, ждать ждать, ждать. ждать. ждать. ждать. ждать. ждать. я перестал верить в любовь Вери по пятницам открою Запросто перед любовью Только попозже если можешь Все просто Сливы при душе вместо тоста Даже не молчать Но это пока все поменяет Один маленький заказ Смешай, Маритане Ваш самый жестокий коктейль Я буду просто смотреть Дай Как средства, как свой последний, Мы едем домой, отстой. Ты даже не девка, ты мясо. Прекрасно. мой Слушай, но ну я считаю, е что орлы в клетке не сидят определенно. А да. пацаны в жопу не егутся Кто о чем? Эй, бармен, слушай сюда комментарии Максим, а что, типа демо что ли еще, короче, яйца? Да. Сюда? Сюда? Ну вроде да? Ох, сюда типа да. друзья Блять она, она так давай, смешно, давай, что, давай, короче, выноска планчик перекрыл. Планк Блять Так, нахуй Давай кардио ты породил Карте, карте, of карте, of карте да вот и порадил Так, вот это классика Подожди Как это классика Ребят сейчас будет короче просто Блять классика жанра Самое все, лучшее. Так, давай, давай. 140 BPM кап в исполнении чемпиона РБЛ. Антон, мы все ждем. Кого ты бородировал? Ладно я думал ты начал играть типа байлон превратился в так вот начало было похоже и и гарантировал и я тебя на кавалеру а вот и гарантировал ебучи я тебя на кавалеру это ну, к но к против Шума. Блять, обожаю эту хуйню. Это лучше, что может быть еще. Каждый мой день, каждый мой день, открываю глаза, начинается каждый мой день, каждый мой день, каждый мой день, я забыл слова, нихуя там слова. Бровник твоя война. Или там Анатолий Шторвич, давай. Да, да, ну помню. Блять, мы остаемся фанат, короче, этой песни. Да, нахуй. Ребят. Давай-ка не берем Каждый день Антон. Чувак пишет, типа, это классика new эры. Давай еще раз, кого ты. Тебя нокаутирую гарантированно. Кого ты пародировал? Сука. А? -а, -а Написал вайпхантер мне письмо В а общем-то ладно а Я, короче, пойду не Это, я не знаю, какой Всем заколиком салют Завтра а мы вас ждем на Слово и КБ Пока